Простейшая электрическая цепь состоит из источника тока, ключа, который может замыкать или размыкать цепь, лампочки и проводов. Лампочка загорается только тогда, когда ключ замкнут.